Вам знакомо это лицо? Это Гарри Ньюман, основоположник и один из создателей компании Facepunch Studios. Именно этот человек и его крутые ребята ответственны за создание столь прекрасного шедевра, в котором мы, игроки, способны проводить многие часы времени. Помимо того, чтобы просто отдохнуть после тяжелого рабочего дня, мы также выражаем свои творческие способности, создавая билды, плакаты, машинимы и многое другое. В нее играли и будут играть миллионы. Она навсегда осталась в истории, и кто знает, что было бы с игровой индустрией, если бы ее не было. Я хочу поведать вам о ней игра Гаррис Мод. Но я не хочу говорить о самой игре. Я хочу поговорить о ее истории. Меня зовут Александр, приготовьтесь, сядьте поудобнее. Мы начинаем. На дворе стоит 2004 год, год великих игр. Far Cry, Hitman, Warhammer 40 000, Сайберия 2, Космические рейнджеры 2, да черт по подери пять, 5! Ладно, мы отошли от темы. Но все же мы пропустили одно из главных игр – Half-Life 2. Но к нему мы немного попозже вернемся. В этом же году, в июне, на свет официально появляется Facepunch Studios под руководством Гарри Ньюмана. Этот логотип вы явно узнаете, так как наблюдали его в самой игре и на загрузочном экране. На самом деле, первую свою игру Гарри начал разрабатывать еще в 2003 году, и носила она название Facebound. Да, это аркадная игрушка, где ты стреляешь по зомбакам. Последняя версия, которую вы наблюдаете, вышла в 2008 году. Но Гарри предупреждал, она очень забагованная и незаконченная. Однако некоторые люди все еще скачивают и играют с редактором карт. И в один прекрасный ноябрь выходит Half-Life 2. Гарри, заметив эту игру, начал заниматься тем, что предвидела ему судьба. Он начал заниматься разработкой Гарри Мод, И первая его версия вышла 24 декабря 2004 года стоп давайте проясним ситуацию да перед вами гаррис мод самая первая версия и судя по всему она действительно выглядела так half-life скажем в свободном режиме Итак, что же было в первой версии у нас есть волшебный пистолет создающий летающих реновин. они же крепятся к предмету и поднимают его Уау! арбалет способны делать подобию веревки и прокаченный гравик способный выбить из тебя всю мать его дух. Все эти предметы положили началу первым инструментом, который является одной из составляющих частью геймплея до сих пор. Вы тут мнение, что самой первой версией GM Construct является эта белая карта, появившаяся в первой версии Gamot. 27 декабря свет увидел Гаррис мод 2, но его изменения настолько были незначительны, что я не вижу смысла о нем что-либо рассказывать. Я предлагаю сразу перейти к той версии игры, которая получила начало создания полноценной игры. 30 декабря вышел Гаррис мод 3. Как вы думаете, как раньше выглядел Q меню? А вот так. Были представлены лишь несколько редкодолов и предметов, и чтобы их вызвать, надо было нажать на соответствующую кнопку. А знаете, как выглядела раньше кнопка удаления предметов? Была отдельная красная кнопка на карте, удаляющая последний заспавленный предмет. Кстати о карте. В этой же версии великая карта ГРМ Констракт приобретает более знакомые нам черты внешности. В дальнейшей версии ГРСМО также получает незначительные обновления и изменения, о которых я очень кратко расскажу. Исходя из некоторых источников, можно сделать вывод, что вместо Тулган был арбалет. Это вполне возможно, так что допустим. Одним из первых инструментов являлась веровка сварка и ускорители. Дальше были добавлены инструменты рисования и создания шариков. В версии Garry's Mod 6 впервые был добавлен у клип, лампы, инструмент для позинга лица, а также напрягающие окошки советами и помощью. И такими темпами мы приходим к Garry's Mod 8. Именно с этой версии ГМОД начал продвигаться как самостоятельная игра. Стал доступен первый менеджер аддонов, возможность создать сервер в сетевой игре. Более-менее изменилось Q-меню а также можно было включить первые настройки шейдеров. гарри Mod приобретал все большую популярность и известность не только в сообществе. Эта игра дошла и до Valve. Дальше предстал новый путь для Гарри и его команды. Эту игру еще помню до сих пор, ее вспоминают, ностальгируют. гарри Mod 9.04 или же обычным языком Garry's Mod 9. гарри Mod 9 стала последней игрой для бесплатного скачивания. Помимо всего, наконец-то стала поддержка скриптового языка Lua. Вы не представляете, как были искренне рады мододелы, ведь благодаря ему стало еще легче что-то создавать. В принципе, и по сей день можно скачать Гарри Мод 9 и взглянуть на это все. Но куда сильнее в наши сердца зашла другая версия. Ее до сих пор помнят и играют в нее. Стоит только упомянуть ее. Так сразу слеза пойдет. Гарри 10. После некоторых разговоров Гарри Ньюмана с представителями Valve, Гарри Смот 10 официально появился в Steam 29 ноября 2006 года. Он не очень сильно отличался от нынешнего gmod, однако все же изменения есть. Что вы помните о том Q-меню? Toybox? Вы помните, как выглядела раньше загрузка модов из Toybox? Я напоминаю, что Toybox это такая мини-версия мастерской Steam, из которой можно было скачать аддоны прямо из самой игры. На самом деле, на этом можно закончить. Garry's Mod 11 и 12 мало чем отличаются от прошлой версии, а 13-ю версию мы выйдем до сих пор. Люди застали в разное время этот шедевр. Кто-то отчетливо помнит 9-ю версию, кто-то 11-ю. Я лично помню в то время, когда я гуглю в ютубе смешные приколы Гарри Мод 10. В начальных классах я всячески пытался скачать Garry's Мод, но тогда мне было все равно, что за версию. Главное лишь бы поиграть и повеселиться. Стоп! Перед тем как закончить, давайте я отвечу на возможные вопросы. Где-то о чем-то вы явно узнаете впервые. Это неправда. Я уже говорил, что ГМОД появился в 2006 году, в то время как Greenlight аж в 2012. Так что тут даже в даты не укладывается. Это самый мать в отбитый блядь, конкурент Гарри Мод. Достаточно просто зайти на их внимание официальный сайт и убедиться, что это такое. Это какой-то еще один мод на Half-Life, но уже заброшенный. На официальном сайте так и говорят, что успешные люди играют в GB-мод, в то время как бомжи и неудачники играют в Гаррис мод. У Гарри Ньюмана очень великолепная семья, и он до сих пор работает в Face Punch Studios. Помимо каких-то доработок в Гаррис мод, он также работает с не менее популярной игрой Rust. Наверняка он также занимается такой игрой как Standed Box, о которой уже очень много слухов. На самом деле, если у вас еще будут какие-то вопросы, я на них обязательно постараюсь ответить в комментариях. Но я не прощаюсь, я только начал этот цикл познавательных роликов по Гаррис Моду. Но сейчас мне пора закончить этот видеоролик. В первую очередь, я благодарен вам, зрители, что посмотрели это видео с начала до конца. Я очень старался сделать его подробным, качественным и интересным. Также я благодарен своим друзьям, которые помогали мне не только морально, но и в монтаже и идеях. Спасибо вам! Еще раз спасибо за просмотр, друзья. С вами был Александр. Успеха и удачи вам!